Здесь подписываемся на Telegram-чат, там, где вы будете узнавать самую подробную информацию, также будете принимать в розыгрыше ценных призов, именно будем разыгрывать деньги. Опускаемся ниже, здесь вот ссылка на сайт и мой пригласительный код Кэтрин. Когда вы скачаете приложение, вот на сайте кликаете сюда, Потом подводите телефон, сканируете QR-код, скачиваете приложение, либо же с Google Play, либо же с App Store. И когда вы будете проходить регистрацию, вводим там приложительный код Caterin. Также вы можете дополнительно здесь заработать деньги. И вот здесь вся подробная информация, также информация, как здесь пройти регистрацию. И когда мы опустимся ниже, здесь вот есть ссылочка классы роботов в Spexy. Переходим. Я здесь написал статью именно для вас знакомимся как присваиваться класс робота класс персонажа архитект робота в игре определяющие его умения, направление развития это сила выносливость броня исцеление критический удар именно от соотношения этих характеристик зависит дальнейшее присвоение класса робота во второй фазе игры в спексе класс присваивается автоматически при старте второй фазы игры и уже в дальнейшем вы сможете его дополнительно прокачивать. Какие существуют классы? Хиллер. Данный робот будет полезен как в командных боях, так и в выполнении соло-квестов с мелкими противниками. У хиллера слабый удар, мало защиты, но сильно прокачан навык исцеления себя и командников. Второй робот называется Баффер Этот персонаж более полезен для командных сражений в соло квестах сможет использовать кратковременный буст восстановления собственной защиты и набора критического удара. У Бафера средняя сила удара, средняя степень защиты, но он может улучшить атаку и защиту для своей команды. Робот Танк. Это класс персонажа, отлично подойдет для первой линии обороны. Танк слабо бьет, но имеет большой запас здоровья и крепкую броню. Робот-воин. Самый активный боевой персонаж. Воин имеет очень прокачанную шкалу силы, а также критический удар, но при этом у него слабая броня и небольшой запас здоровья. И последний робот, это Мах. Данный персонаж будет крайне полезен в командных боях, а также абсолютно непредсказуем в соло-сражениях. Мах имеет слабую силу удара, среднюю степень защиты. С помощью заклинаний может обезоружить или обездвижить противника. Вот такие, друзья, существуют роботы. Всем рекомендую вступить в наш командный телеграм-чат, там, где вы будете Самое первое, узнавать о данном проекте, можете задавать там любые вопросы, каждую неделю мы будем проводить ама и разыгрывать деньги. Также рекомендую вот перейти по этой ссылке и узнать здесь более подробно, что такое награда XP, что такое награда Super XP. Здесь все подробно расписано, по любой ссылке кликайте, которая кликабельна и все полностью читаете. Вот здесь вот показана модель S. Робота за 10 долларов. Сила, выносливость, броня, исцеление, критический удар. В общем, игрушка интересная. Будем в ней работать и зарабатывать деньги. На этом видео подошло к концу. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Всем желаю хорошего дня и всем пока.